Лето преподносит нам достаточно поводов для того, чтобы задуматься об аллергии. Солнце, растения, цветения, насекомые и многое другое. Кашель, чихание, зуд в носу и глазах, постоянный насморк и недомогание. Не самая приятная часть теплого времени года, если вы аллергик и страдаете полинозом. Раздражающие факторы повсюду, особенно в ветреные и солнечные дни. И на улицу выходить крайне сложно. Два вида аллергических заболеваний, характерных для летнего периода. Первое это аллергии на пыльцу растений. Летний период связан с аллергией на пыльцу луговых трав. Это самые обычные вот травы, которые окружают нас. Гмятник, овсянь, райграс, тимофеевка. Вот то, что растет на газонах, то, что растет в лугах, в полях. Вот, Культурные лаки, кстати, тоже. Да, рожь, пшеница, овес. Второе аллергии, вот аллергия, характерная для лета – это аллергии на ужарение насекомых. Вот, пчелы, осы, шершни период их активной жизнедеятельности летом. Наверное, каждый человек, страдающий непереносимостью к тем или иным природным явлениям, хотя бы раз задавался вопросом. Аллергия – это наследственная или все же приобретенная болезнь? По словам профессора Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустема Фасахова, развитию полиноза способствует оба из вышеописанных критериев. Аллергия – это заболевание, которому наследуется предрасположенность. Если человек, родители болеют аллергией, это не значит, что 100% их дети Будут страдать аллергии тоже. Но э, если один из родителей болен, вероятность составляет около 40%. Если оба уже 60%. Вот, а заболеть, не заболеть, зависит от в том числе от окружающей среды. Если с симптомами и возникновением аллергии все более-менее ясно, то вопрос облегчения физического состояния в летний период актуален всегда. На сегодняшний день в каждой аптеке населенного пункта представлены лекарства, доступные как без рецепта, так и по рецепту, чтобы помочь уменьшить страдания в сезон. Но надо понимать, что правильно подбирать их стоит совместно с врачом и начинать принимать заранее, еще до начала аллергии. Также помимо медикаментозного лечения ученые выделяют еще способы борьбы с этой болезнью. При сезонной аллергии есть такой способ лечения, как просто поменять регион на сезон цветения, то есть уехать либо туда, где эти растения вообще не растут, не цветут, либо там, где они уже цвели, либо еще не цвели. На да? сегодня есть возможность с сезонной аллергией посмотреть, есть ли пыльца, их аллергенные пыльца в воздухе, в том месте регионе, куда они собираются, и сколько ее там. Оставлять без внимания сезонную аллергию никак нельзя. Весной, зимой, летом и осенью аллергию нужно диагностировать и лечить. Обязательно обращайтесь к специалисту. Иначе список триггеров может вырасти, и аллергия будет преследовать вас круглый год. Карина Садисовна. Редактор